И вот вы работаете в компании. Что в компании вас мотивирует? Богу. Деньги. Деньги. Okay. Развитие. Э -э ну, по карьерной там, лестнице. Стабильность. Карьерная лестница – это статус. Статус. Статус. статус. Стабильность. Стабильность – это 100%. Стабильность. Да. А стабильное что? Жизнь стабильная. Ну, доход стабильный. стабильный mm -hmm. доход. Что стабильно? Не, стабильно. Рушат, не рушатся сце, э, стены? Или бабло? Все в деньгах стабилиться. Но ты все равно планируешь. там. Планируешь что? Деньги? No, все равно, все равно... Жизнь. жизнь. Как топ-карга влияет на твою <laughs> жизнь? Нет, но стабилие в том, что ты знаешь, что у тебя есть работа. Собственно. работа? А работа да. для чего? Для денег. Потому что нет, вот, ну, вот, не... Только. Вот стабильность может быть... Стабильность может быть всех... Здесь четыре типа мотивации вы, выделяются спецы. Вот два есть. Сейчас, давайте чуть отступим от стабильности, потом вернемся. Что еще мотивирует человека? Что вас? Вот не нужно человека, не, не придумывайте вот человек, не придумайте левого. Внутренний комфорт. Удовольствие. Удовольствие То, что ты работаешь В фирме такой... Удовольствие, удовольствие от получения уэн. результата своего. Ага. Достижение цели. Что ты к этому ушел? И ты это ну, получил. У нас успех есть. Статус. А, коллектив мотивирует? Да, конечно. Есть коллектив. Будет... А, так, у нас есть бабло. Статус, Правда, коллектив, коллектив. А, да. четвертое еще. Это. Да. А, да, да. То есть, что значит? Это не значит, что человек будет работать за ноль копеек, если классный коллектив. Но он может работать за гораздо меньшее количество денег, если коллектив. Пример. Токаря. Коллективчик главное. Коллективчик. Кефирчик пьем обед. Водочкой, водочкой закрываем кефирчик. Работаем. Ну и что, что малоплатит? Да, государство, мужики. фигня, мужики, да, вот мы, да, да, гараж у нас есть, мы там собираемся вместе, Михалыча живут. Ну, грубо говоря, сейчас утрирую да? такой Миха советский советский средств. Пример приведу, Тамара моя подружка а, увольняется на работе, работала на международной компании, она крутой маркетолог, очень, очень специализированный. Или только почти. Вот, она увольняется, прожужжала мне все уши, как она хочет работать в международной компании. Устроилась, она работала до этого в корпорации «Богдан», вот была маркетолога, потом ушла, потом ла-ла-ла-ла-ла, потом вместе работали, потом она пошла в эту международную, не помню, как называется. Рабочий день свободный график, главное – отработать определенное количество часов в неделю. Работаешь откуда угодно, в офисе тебя не держит. Прекрасный офис, где все включено, от яблок до кофе, еды, да, вот полный соцпакет. Денег, несколько тысяч долларов в месяц. Да, Вот она работала, работала, вела проект, потом как-то там ее обидели, она уходит. А, когда шеф захотел с ней пообщаться, а он где-то на островах живет, ей купили билет, она к нему прилетела, и они кушали там э, вот этих больших и да, раково-маровые, креветок и всех прочих, там Макая, смотрели в закат, и он говорил о продвижении проекта дальше, на мир. Она бросает эту работу... И идет работать в нашу украинскую компанию, офис в бывшем каком-то постсоветском здании. Вот, выглядит. ехать ей стало час двадцать, Час 20. Вот, и говорит Саша, какой классный у нас. Юмалья! Работы в два раза, денег в два раза меньше. Да? И лобстеров нет. И лобстеров нет. И ей на лобстеров. Приходит, говорит Саша. Такие люди. Я того постебу. Тот меня постебет, там все мило, ми-ми-ми, ня-ня-ня, работаем, класс, коллектив, 15 человек, все. Понимаете? Нет. Вот, вот, коллектив. Продукт. Я э, профессор кафедры изучения редких муравьев в Национальной Академии Наук Украины. Сижу на зарплату полторы тысячи гривен. И изучаем муравьев, потому что вот эта жидкость, которая у них выделяется между лапками, там где-то спереди, да, возле грудочины муравьев, может кого-то там от чего-то спасти. Mm -hmm. Мне не важно деньги, коллектив, статус. Важно то, что мой продукт будет что-то делать в этом мире. После меня что-то останется. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. вот. Поэтому... Приходит такой там человек, вот, вот для него важно, что он делает. Для чего это, это рассказывает? Чтобы вы, когда вы понимаете, с кем вы по телефону сложнее однозначно, встреча встречи проще. Да? Но так или иначе, общаясь по телефону, посмотрев его сайт, посмотрев на его фотку в Фейсбуке, грубо говоря, да, сейчас уже да, или на его еще что-то можно понять, плюс-минус, что его мотивирует, и куда ему нужно положить, и что, куда его нужно спросить. Если вы его спросите, коллективщика, про что нужно спрашивать как шефа, а сколько у вас человек на работе, какие как люди, да, и он там, а там у нас, Машка родила, Коля женился, да, вот этот коллектив, если про продукт, то он говорит, ну, изработают ребята, не знаю, все дураки, все идиоты, да, но что мы делаем, я же делаю в машине тесты, понимаете, я же делаю, бара, что наша доставка по миру самая доставистая доставка. И вот главное, потому что без нашей доставки мы вот вообще, вот, ну понимаете о чем я говорю, то есть важный продукт. Если в статус, так а мы самая крупная компания на рынке, мы самая крупная компания на рынке, да, мы вот, а мы то топ-1, а мы в топ-3 входим. У меня есть знакомая подружка Тамары Наташа, которая проработала которая, а, в компании Adidas за копейки, вообще с утра до вечера. Там такая вот система, что она приходила домой, а, спала на в офисе, вот так два месяца, это стажеров. Вот так вот их ломают определенным способом. Вот, а, домой прибегала душ, принять переодеться и снова на работу. А, но компания-то какая? Адидас. Ну и что, что платят мало? Я прорвусь. Я mm -hmm. буду строить карьеру э, в этой, всей штуке. Но компания какая? Адидас. Mm -hmm. Понимаете, почему, что? А, деньги. Мне плевать, какой у вас офис? Плюс-минус. Кто, кто, кто эти люди? Ну И где? Вот там у меня сидит. Сколько платят? Столько. Mm -hmm. Понеслась. Mm -hmm. Как больше зарабатывать? Столько. А там, где-то на другой стороне огорода, после 19.00, я найду себе куда-то деньги. Покупать.